поэтому они такие все мелкие. Ага. Ну видно что молоко есть, поэтому сразу ну переворачиваем. Да, да. Да. Осмотр гнезда всегда в первый же день, в ага. первый же день. Ага. Дальше запись обязательно без записи это кошмар. Я тоже всегда делаю да, запись. Кошмар потому что вот уехала крольчиха до Кроль был 23 и уехала вместе же до кролла. Ага. Здесь у нас серия отойди это можно сюда. Вот это будет серебро. Ага. Проблема серебра, что они рождаются черными. Ну да, да. Рождаются Новый. черными. Как только где-то какая-то примесь, все, это уже, знаешь, такой серебро. Ага. Ну, пускай уже. Так, здесь попадешь. Ага. Будем устанавливать. Ну здесь. Э, Приехал. Получилась какая ситуация. Вот мамка их. Белая. Вот она. Ага. Э, здесь она родила 24.03 в 6 штук. То есть им 24-го на 4 был месяц ага. и оказывается она покрылась. Клетка до конца была не закрыта, залазил крол и ее покрыл. Ага. И пришлось мне ее отлучать сюда и она 24-ая, а уже сделала повторно, то есть ровно в месяц этим крольчатом. Ага. То есть им даже месяца не было с глазом, с гнойным вот один, ага. ну вот, вот вся ситуация. От мамки убирать 45 дней, не меньше. Ага. Вот я, чтоб... я до двух. Вот сейчас есть кин кролик, ну, знаешь? Ну да. Вот, он, как сказал, до двух. Я думаю, ну, тоже будут до двух. Вот это все у всех брата 45 дней. Вот. Ага. вот. Вот они чувствуют себя великолепно 45 дней. Ага. Вот пошли. Это уже нет, это, это другие партии. Вот ага. они все у всех брата 45 дней. Это вот им сколько сейчас вот этим? А, так, так, так, так. Сейчас смотрим. Смотрим, смотрим. 50, 55, 60 дней. Ага. От вот 50 нас... и больше. Здоровенькие такие смотрю. Сейчас покажу папу их, почему они такие. Это вот серебро, да? Помесь, помесь. помесь. Это а -а. все помесь. Серебро из чистой серебра осталось вот у меня. Вот. Ни разу не покрывалась. Тут мальчик uh -huh. и девочка. Вот. Uh -huh. Это молодняк не покрывавшийся. Мальчики тут. Девочка одна с малышами здесь. И девочка вот-вот должна родить и вторая здесь. Uh -huh. Это сюда, чтобы потом не путаться. Ну он такие Это кто? Мальчик, наверное. Это мальчикам даже нету 120 дней. Вот мальчик. Ага. Можешь взяться, навес потратить. Даже нету и 4 месяцев. Хороший такой, да. И а? вот в чем плюс этого сервера? Вроде мелкий, да, гад. Но вес свой имеет. Ага. 90 дней, если все хорошо, 3 килограмма, без проблем. 3-200. Ага. Есть нормальный комбикорм, есть и не разбавлять. то есть, Видишь, где-то кому-то разбавляли, но малышам стараюсь не разбавлять. Ага. Мамкам стараюсь уже разбавлять. Потому что комбикорм не полнорационный и он самопроизвольный. То есть мы сами его делаем. Ага. Я достаю угу. зерно, а у хлопца грунулятор. Угу. И вот мы сами молочим этот комбикорм. Хорошо, плохо, ну там, конечно, как бы. Так лучше. если растут, значит хорошо все. Ну, растут. Угу. Первое, чтоб стоял дом, что нужно сделать? Залеть хорошим фундаментом. Фундамент, да. Фундамент хорлиководства это что? Родители. Папа, мама. Ну, да. Генетика, иены пальцем не задавишь. Ну да. Папа и мама. Это основа. Второе, что стены в доме. Стены у кролиководства и у животноводства. Это что? Кормление. Кормление. Ну, кормление самое главное, что было там? Белок. Для белка. роста мяса. Да, да, да. Не будет белка. Все наши мышцы из белка. Не углеводов. Не ну, да. сахаров. Белок. То есть, первое, гены. Папа, мама. Второе, кормление. С хорошим количеством белка. Кукуруза, третикали, ячмень, овес. А где белок? Белка нет. Мы кормим овес, тритикали, пшеницу. А третикалий три, а, это что? Тритикали это рожь с пшеницы скрещена. А, -а, -а. а белка нету. Белок это липин, горох, соя. Из а -а -а. этих э, культур все остальное бессмысленно. Жмыхи, рапсовые, подсолнечники. Ну это уже это белок. Без белка не будет ничего. Третье. Что вы нас что важно? Крыша, крыша, крыша, чтобы ничего не текло. Ну да. У кролиководства что значит крыша? Условия, Кли -кли. условия. Не капала, говно, чтобы не накапливалось, потому что как Вот ну, если да. я сейчас набил, допустим, 20 бью, один как Но проскакивает. Не буду врать, врать нельзя. Угу. Но все равно как все равно проскакивает. Где-то что-то подцепилось, видишь, все равно где-то что-то, все равно где-то что-то, -то, ну, да. где что-то. Поэтому Третье – это условия содержания. Но дом – не дом. Если есть фундамент, стены, крыша. Что еще доме надо? Окна. Отделка. Отделка. <свят> а отделка у это что? Не знаю. Это любовь. Ага. Жимку же можно утром послать или там любовницу, а можно обнять. Ага. Вот это отделка. И все <свят> остальное как к... К свинье, к курице, к кролику ты относишься? Так оно и будет. Ну, да. Пускай у меня условия, видишь, Паутина, там это, это. Но смотрим кролики. Перекрывается все. Ну, нормально. нормально. Ну. Вода есть. Ну. Вода есть. Корм есть, есть. Идем дальше. Ну, что тут, что плохо? Лежит, балдеете, жрет. Ну. Ну. Идем дальше. Тут вот у меня есть, вот с лапкой. Ну, как его было убирать? И он вывернул лапку. С рождения, при... Ну, вывернул. Ну, все, ну, куда его убирать? Здесь вот девочка, она котная. 20 на И что-то у нее как-то для нее это... Это серебро тоже. Да, что-то она как-то... А покрыл ее не серебром. Покажу дальше, чем, кем покрыл. И вы больной сэр, что таким кроликом покрывать молодежь не стоит. Что в наличии? Считаем сейчас. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь кроликоматов. Та девятая и вот еще у меня покрытая, вот там черная, десятая, первородка будет. Вот 10 ага. штук. Вот а. она такая. Ага. Это ей сколько первородка? Четыре? Четыре, а, до четырех. Здоровую, какую до 4 хорошую. Покажу папу, не волнуйся. Ну-ка, попробуй. А ее можно сейчас? Конечно, ну конечно поднимать. 20... Ох, ничего себе, вот. покрытость. О, о, хорошая, а. Ну, коль так, показываем папу, чтобы можно было сравнить, <с что я.. Обратно, может, я? Не-не-не, я не там А вот папа из города Минска. Ничего себе, папа! Это не папа, это папаня. Сколько ему? Вот, вот и два где-то. Вот, Хороший его. Вот. Иха куда? Куда, это, куда? Сюда, на это место делать. Красавчик. Вот если заходишь, заберешь. Здоровый Если заходишь, заберешь. Я это б, может, будет наверное... лучший, лучший подарок от серохроников, что ты можешь получить ага. Лучше любого зайца. у меня все черные, что ты здесь меня видишь, это от него. И он не укормил, он для того, чтобы он работал. Так uh -huh. работает, могу показать. Ну, сейчас найдем кроликов. Вот такие кролики. Если uh -huh. тебе нужен кролик, твои там будут, пацаны, это так. Три раза в сутки покрывал, три раза, как положено, утро, обед и вечер. Покроличь. Uh -huh. Что еще надо кролиководу, который не держит ферму? Ну, да. Это поместный кролик, сразу говорю. Строкач ага. плюс белый великан. С города Минска, мужик, годах. Эм, генерал Кур... Курьянчик. Э, а, знаю, Казахстан. знаю, да, знаю. Его. его кролик. Его, да. Его О. кролик. Вот он. Ну, значит, вот его и возьму тогда. Я... Генеральский. Я даже не понял. Потому что почему так. Во-первых, у меня он уже отработал. Сезон. Ну, грубо говоря, с... Уже его дети. Да, да? Свястны, свясны. Все. Мне больше его держать. Ну для чего? Показывать людям. Ага. Ну, понимаешь, так ты уже 25 раз еще хорошим словом меня так мне не Поменяешь, да, по мне еще лучше будет. Ну, ну вот. я говорю, честно, ну. Тогда отлично. Ну, как бы вот такая. Так, с этим тогда решили, значит. Ну-ка подым его, ну, ну чтобы ты уже это. Ну, Давай-ка сюда. Имени у него. не Нет, мы не даем. Хороший заряд. уже и будет. Ага. Уши желтые, что у них? А я обрабатываю всем уши, всем. От клеща. Как ага. и из сена. сено это клещ. Клещ, ну, да. да. Поэтому всем, всем, всем ушки я обрабатываю. Именно такой ага. молодник. Если есть еще что-нибудь, ну посуда, я тебе и молодняка наносит. Не-не. одного наверное, хватит. А то вести тоже. Ну, есть одна. Во-первых, Кролик не жирный, не, заж... не Подбородка... Видно, не видно. зажиревший. уже. У... уже, уже Подбородок. работать него... хочет. Подбородка у него нету. поэтому. Ага. Так, сейчас надо найти ему крольчиху, правильно? Может. Сейчас найдем что-нибудь интересное. Так, ну что нибудь такое интересное ему найдем. Так, так, так, так, -го 4 -го. Сегодня какое у нас число? 29. -е. 29. -е. Смотрим. Тише, тише. Тише, тише молодец. Отлично. Проходим сюда. Вот и сюда. Его хватаем. И идем смотреть, как будет работать. Так, еще, ты их придерживаешься или нет? Когда как. Иногда да. О. Иногда самку поправить надо. Ну, то да. вот забьется, вот как сейчас. Вот видишь она, жопа туда. Ну, вот, держит. О, О поднимает жопу, все. О. Красота, нормально. Пойдет? Нормально. Ты одну садку делаешь? Да, да, да, да. Ага. На пятый день второй. Сейчас ага. только сразу, без записи, да ты, честно, голова у тебя. Конечно. Так, сегодня 29-го, вот она, правда, жизнь. Да. Так, ну что, пускай сидит, а мы ходим козлить. Ага. Али. Ах ты, иди-ка сюда, иди-ка сюда, ну-ка. Обратно давай. И вот такой серебро, вот если сравнивать, ну вот тебе, вот он серебро. Ага. Самчик. Ну, этому, наверное, уже месяцев... Под 6, честно. Ага. То есть серебро их держать. А 90... этот год. Да, год угу. и два где-то. Без, вот без да. маны. А серебро держать 90 дней убой. Все, это такая порода, которая ну, 90 дней и убой. Ага. Она не вырастет тебя 10 килограмм. Ну, ну не будет тебя такого. Тише. Так, стоянбос. Вот так. Она не вырастет 10 килограмм, Поэтому. Надо ну, да. жиреть только будет. Да, только жиреть, а потом перестанет работать. Больше повторяюсь обработанный йодом для ушного клеща, uh -huh. а, дешево и сердито, все, у меня есть способ достать йод, я достаю, вон у меня бутылка пол-литровая как винище это. Uh -huh. вот такая ситуация, ну отлично.